Друзья, всех приветствую, с вами Дмитрий Анцупов И в этом видео я вам расскажу то, как открыть банковский счет, сделать банковскую карту в Грузии То есть ни для кого не секрет, что многие наши соотечественники, когда приезжают в эту страну Одна, одна из целей, которую они себе ставят, неважно там, в отпуск или на длительное проживание То есть они хотят себе открыть банковский счет, сделать карточку виза, MasterCard. Чтобы она могла, чтобы ей можно было расплачиваться в каких-то зарубежных сервисах, за границей и так, далее, и так далее И сделать это на самом деле не так уж и просто Потому что если на бытовом уровне вы в Грузии скорее всего никакой русофобии не заметите То есть никаких ущемлений там по национальному признаку и так далее, ничего этого не будет То что касается банковской сферы, как я для себя сделал вывод там, видимо, все-таки есть какая-то негласная установка, правило, которое гласит то, что гражданам из России счет не открывать. То есть вы будете приходить в банки, вам будут либо сразу отказывать, либо заявлять какие-то требования, из разряда заполните заявку на сайте. Например, такое было у меня, мне дали бумагу, я должен был на сайте заполнить заявку, потом со мной там якобы должен был связаться менеджер, Какие-то банки берут еще деньги за проверку. То есть мало того, что вы э, все заполняете добросовестно, подаете заявку, они берут деньги, чтобы проверить, могут ли вам они что-то открыть или нет, и потом отказывают. Деньги, естественно, не возвращают. То есть момент такой. Но не все так грустно, не все так печально. Есть одна, скажем так, хитрость. Есть такой банк под названием Банк. Это не реклама, просто действительно он один из единственных банков, кто открывает счета практически всем гражданам из России. Причем открывает действительно за 2-3 дня и без особых проблем. Поэтому, друзья, кто хочет себе такой счет открыть в грузинском банке, и кто хочет себе иностранную карту Visa MasterCard, пожалуйста, идите в Кредобанк с очень большой вероятностью там вам его откроют. Но учитывайте также тот момент, что данной карточкой на территории Российской Федерации вы пользоваться не сможете. Она там не работает. Надеюсь, было полезно. До новых встреч!